Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим о доходности моей майнинг фермы. Как вы знаете, буквально порядка месяца тому назад, может быть чуть более, я собрал себе майнинг ферму на трех карточках 1070, вот она стоит работает, майнит, производительность у нее 1500 солов в секунду. Соответственно, энергопотребление я не занижал, но при этом максимально разогнал все карточки, насколько это было возможно. А вот, также я в дальнейшем планирую докупить еще три карточки, поставить их в эту ферму, ну, уже как пойдет. Соответственно, все комплектующие для данной фермы я покупал в немецком магазине Computer Universe, так что если это вам интересно, то ссылка на магазин, а также код на 5 евро скидки будут в описании. Сегодня же мы поговорим о фактической реальной доходности за месяц данной фирмы, сколько она принесла денег. Давайте смотреть. А Вот как вы видите график, то есть фирма работает, майнит, в среднем у нее показатели ну сходятся с тем, что показывает майнер, то есть примерно 1,5 килохэшей в секунду вот Давайте смотреть на выплаты. Что у нас по выплатам. Здесь у нас идут все выплаты. Мы возьмем промежуток с 16 декабря по 16 ноября. А почему именно такой промежуток, я вам объясню. Потому что в этот промежуток времени я не делал никаких почти а, технических работ. Давайте же посмотрим, а, что мы собственно заработали. Возьмем всю эту информацию, скопируем ее куда-нибудь в Excel. Вот в таком вот виде, то есть 16 декабря, как вы видите, по 16 ноября. Теперь это все нужно только привести к более какому-то красивому презентабельному виду, чтобы можно было без проблем сосчитать заработанный Zcash. Ну и осталось вот это вот сделать, то есть поменять точечку на запятую, чтобы у нас все считалось. Ох, господи, эти системы, где точка, где запятая. Так, в итоге у нас, как вы видите, вот здесь вот, в уголочке, сумму нам посчитал Excel, за месяц мы заработали 0.7 Zcash, ну плюс там какие-то копейки. Их мы учитывать, как вы понимаете, не будем, нам это не принципиально. Теперь, друзья, давайте посмотрим, какой у нас нынче курс зикеша. Сразу хочу сказать, что смотреть можно на разных, скажем так, сайтах. Я буду смотреть по курсу обмена моего кошелька. И на текущий момент курс примерно 717, ну 718 долларов за один Zcash. Вот, то есть курс достаточно сильно вырос. Это курс у нас на текущую дату, на 21 число. А вот вы можете посмотреть на тот же курс на барже Yobit. То есть сейчас он составляет примерно... 700, ну, в районе 700 долларов за один z-кэш, Давайте посчитаем, сколько это будет у нас в итоге за месяц прибыли, если бы мы, скажем, весь месяц копили наши Zcash и, и обменяли сейчас их по курсу где-то 700. То есть, как вы понимаете, 490 долларов. Это очень даже неплохо. Если перевести это по курсу 58, ну, 58,5, ну, мы возьмем... 58, то есть курс рубль-доллар, соответственно, доходность нашей фермы сейчас порядка 28 тысяч, даже с небольшим, то есть это очень даже неплохо для трех видеокарточек. Вот, соответственно, можно предположить, что данная ферма окупится менее, чем за 5 месяцев, если все, конечно, будет продолжаться так, как есть сейчас. Но, конечно, этого никто не может вам гарантировать. Если же мы, друзья, обменивали бы все сразу, то есть в течение месяца, там, какими-то долями или каждый день автоплатежом, то, конечно же, наша доходность была бы намного меньше. То есть, если взять и посмотреть средний курс между 16, скажем, ноября и 16 декабря, то вы увидите, что это где-то в районе 300-350 долларов за один Zcash, то есть, соответственно, вознаграждение наше было бы куда меньше. То есть, если мы, допустим, умножим 0,7 на 350, умножим на 58, то вознаграждение было бы почти в два раза меньше. Вот такая вот доходность, и вот так вот сильно она скачет в зависимости от курса. И никто вам не скажет, нужно ли сейчас копить или ждать следующего роста, то есть, все это очень субъективно, и, скажем так, в зависимости от того, какую стратегию вы изберете. Я лично считаю, что оптимальная стратегия, которую предполагал даже Валера ТВ на своем канале, что часть нужно копить где-то, ну, скажем, 30%, остальную часть обменивать сразу. Ну, или как-то в других пропорциях, тут уже каждый решает для себя сам. Возможно, 50 на 50%. Что касается потребления данной фермы, то она потребляет примерно 650 ватт, то есть в районе там, чуть меньше 600 ватт потребляют 3 карты, плюс 70 где-то ватт потребляет сама система. Если вы все это разделите на 1000, вы получите, что в час она жрет 0,65 киловатта, за сутки она жрет 15,6, за месяц она жрет 468 киловатт, у меня двутарифный счетчик, в моем регионе средний тариф за день где-то 367. Соответственно, если мы умножим, то мы получим, что расходы на электричество просто мизерные. По сравнению с доходностью, даже если бы мы по 350, то есть если бы мы постоянно обменивали Zcash на доллары, а не копили их вот как то так друзья так что как вы понимаете все будет зависеть от курса самого зикэша моя фирма начала работать где то с 10 числа по соответственно 21 то есть проработала она порядка 41 дня и за это время я заработал 358 долларов вот вы видите соответственно в среднем я где то за день зарабатывал 8 и 7 долларов то есть в месяц это примерно ну, 262, то есть я обменивал постоянно по курсу, который был. Вот, вот такая вот доходность за месяц. То есть все опять-таки будет зависеть от курса и каким он будет. Надеюсь, что данное видео было для вас полезным, друзья. Если вы решите купить какие-то комплектующие для фермы, то загляните в магазин Computer Universe. Ссылка и код на 5 евро скидки будут в описании. Если же вас интересует, как собрать ферму, как ее настроить, то ссылки также будут в конце ролика. Там будут ссылки на мои видео, где я подробно об этом рассказываю. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья.